начинаем варить крем крем для рук я выбрала рецепт крема который для сухой кожи сейчас у нас зима и мы сейчас будем отмерять рафинированное масло ши в количестве 40 граммов я буду варить на сколько там у меня получается на 200 грамм крема, потому что у меня Видите, сколько баночек приготовлено. Баночки, вот, кстати, пока мы с вами здесь все варим, нужно сбрызнуть пептиком, И он как раз сейчас выветрится. Что мне для этого понадобится? Значит, масло ши, 40 грамм. Сейчас вес я сделаю на ноль. Гидролат алоэ вера. Я уже отмерила 150 грамм. Гель алоэ вера, активное вещество. Шерамикс, это природный консервант, апельсиновое масло эфирное, оно очень хорошо увлажняет, и Депантенол. Что еще я бы сюда добавила, это витамины группы, сейчас посмотрю какой группы, витамин Е, самый важный для кожи. Обратите внимание, что все эти компоненты натуральные, и чтобы кремик у нас проработал хотя бы три месяца, баночка, видите, достаточно такая объемная, нам, конечно, понадобится консервант, потому что натуральный крем хранится в холодильнике не больше двух недель. С консервантом, с натуральным, он будет работать три месяца. Ну, я думаю, что этого вполне достаточно. Так, 40 грамм у меня уже есть и лишние 8 грамм сейчас заберем еще заберем все 40 грамм 40 грамм отмерили ставим на водяную баню вот 4 грамм не хватает так как будет больше пожирнее будет Ставим на водяную баню, пока у нас топится наше масло ши. Оно достаточно жирное, если вот так на ощупь, ну, даже вот взять, осталось на лопаточке нанести на кожу, это уже хорошо. Но это слишком дорогое удовольствие, и от него видите такой блеск. И потом основная задача вот таких твердых масел, да, ши тоже твердое масло считается, это быть растворителями вот этих всех полезняшек для нашей кожи. А задача эфирного масла донести через эпидермис в клетке кожи вот эти все вкусняшки и полезняшки. То есть оно является транспортным средством. Почему его нельзя добавлять в качестве обогатителя в химическую косметику, которая как бы дорого она не стоила, все, что больше трех месяцев хранится, это уже серьезные консерванты, ненатуральные, химические. И добавляя эфирное масло вот в такие некачественные косметические средства, это принесет вам горе вместо того чтобы дать возможность порадоваться косметикой, нам еще понадобится воск и моностиарат. Для чего нам нужен моностиарат глицерина? Это загуститель, который, в общем-то, нужен нам. Он тоже натуральный. Мало того, он еще и используется в пищевой промышленности моностеорат. Его нужно вводить вместе с воском, потому что он дает возможность, если не вводить воск, то будет такой взбитые сливки. Почему? Потому что его, в общем-то, используют в взбитых сливках и в мороженом, в пищевой промышленности. Поэтому не бойтесь вот таких названий моностеорат, что это такое. На самом деле это все полезное. Сейчас мы с вами... Отвесим воск шесть грамм и монестиарата тоже шесть грамм. Того у нас должно получиться двенадцать грамм. Ну, наверное, Здесь я воздух беру мелкий, он разный бывает, бывает крупный, бывает мелкий. Мелкий легче, точнее отвешивать. Есть вот как раз та ситуация, когда нам нельзя перевешивать и нельзя не довешивать, поэтому весы должны быть... Точно не сколько вешать в граммах, это важно, когда мы варим крем. Иначе консистенция нам может не понравиться. Итак, 6 грамм у меня воска. И 6 грамм сейчас возьму глицеринового ломоностеората. Такой беленький порошок, конечно, есть его не надо. Но вот и в мороженом он используется. Так, нам нужен 12 грамм. Если у меня сбились, 6 сейчас. Все достаточно, две ложки этого будет достаточно. Все, отлично, 4 Высыпаем всю эту нашу смесь уже в разогретое масло ши и перемешиваем миксером, для того, чтобы это все дело растворилось. Сейчас я вам покажу, как это все будет выглядеть. Показать. Сейчас мы сундучок поставлю со своими причинами полу видно Так видно да? Вода должна быть горячая, поэтому мы можем сейчас снять нашу перемешанную шижу, а водичку здесь подогреть. Здесь водичка должна быть теплой. Мы сейчас немножко на этой баньке подогреем водичку и будем вводить ее тепленькую. Гель алоэ еще туда добавим. А хочу сказать, что вот сам по себе гидролат гель алоэ, он уже такой влажненький, такой приятненький на ощупь. Он вообще везде используется, хорошая штука, обязательно его купите. То есть нам в обязательном порядке понадобится гель вот, гидролат алоэ, нам понадобится василек, потому что его можно всякими отдушками пополнять, нам понадобится роза, потому что она очень хорошо контролирует наши жирообмены да, на коже, ну и там дальше, какие хотите. Я вот еще взяла гидролат мяты, у меня есть гидролат бессмертника. То есть в зависимости от того, что вы будете делать. Потому что гидролат еще используется в шампунях. И там, конечно, нам пригодится гидролат розмарина, который хорошо для роста волос. Ну, в общем-то, водичка стала уже тепленькая. Этот наш гидролатик. И мы с вами начинаем его вливать тонкой струйкой. И помешиваем. и мощнецкий у меня батарейки не садятся соответственно если мы с вами не взбиваем хорошо то у нас начинается отслойка нашего загустителей и это в общем то уже видно Сейчас будем исправлять положение. Ну, как давайте большой объем крема, конечно, он будет можно варить его с таким миксером. Домашним. Давайте я вам покажу, на что сейчас это похоже. Вот видите. Он такой воздушный, легкой консистенции. но его сбивать и сбивать еще. И у меня есть еще часть гидролата, который тоже нужно сюда ввести. Что ж такое-то? Батарейку надо менять. Вообще миксер это удобная вещь, если вы хотите действительно варить качественные крема, то он вам тоже пригодится. Я думаю, что вы уже поняли, что натуральная косметика это вещь не дешевая, требует затрат определенных, да. И вы должны понять, что хорошее дешевым не бывает. Ну вот он уже похож на кремик. Для остужения крема нам необходимо еще будет холодная вода. Тут вот у меня мисочка уже приготовлена. Сейчас я найду сюда холодной воды и будем остужать его. Еще бутылочка вольем. Уже кремик на кремик похож. Теперь... на весь ввели, взбиваем, для нас это важно, чтобы эмульсия была, она потом начнет застывать, будет совсем другой по качеству. Сейчас это похоже на сбитые сливки, как будто мы приготовляем десерт. Так, ну что, теперь добавляем необходимые полезные ингредиенты. Как мы их добавляем? Мы их добавляем с помощью отмеривания их шприцом. 1 мл геля алоэ. Для того, чтобы наш креминг был супер увлажняющим и хорошо впитывающимся. Можно, конечно, сделать более простой крем. Я вам там даю рецепт, где вообще ничего варить не надо. Взяли детский крем, добавили туда определенные ингредиенты, и все у вас будет хорошо. Но нам-то с вами нужно супер-пупер крем. Поэтому мы с вами будем его варить так, как положено. Так, все размешалось, начинаем остужать, при этом постоянно помешивая. Уже в остывший практически крем мы добавляем остальные ингредиенты. Это апельсиновое масло эфирное, витамины, дефантенол и разливаем потом по баночкам. здесь нужно прям совсем немножко десять капелек витамина е возьмем один миллилитр Закон у нас очень густой. На глазок это будет вот так. И еще раз все собьем, чтобы потом нам уже вбить. масло, шарагника, берем один миллилитр, мы можем взять его шприцом Шпицу. Сейчас без околки. Нет, только каплями. Здесь будем считать капли. Раз, два, три, 4, 5, Шесть. 10. Все это тоже все с вами покрыли. Так, ну и сбиваем дальше, продолжаем. сдохла батарейка. Ну, в общем-то, мы все уже и сделали. Так, он у нас тепленький, но уже такой загустевший. Получилось у меня три баночки. Три баночки кремика. И прямо в баночке мы капаем апельсинку по одной капельке, чтобы был запах. И чтобы он все питательные вещества донес до наших ручек. И тоже перемешиваем. Что из этого получится, я вам покажу, когда загустеет кремик. А следующее у нас занятие по волосам.